Всем привет! Хочу рассказать вам, как настроить роутер TP-Link. Делается это достаточно просто. Расскажу на примере. Можно это делать с помощью компьютера, можно это делать с помощью телефона. Я вам покажу, как сделать это с телефона. У меня стоит Wi-Fi, пароль к нему я сейчас знаю. Я сейчас смогу зайти в инженерное меню, покажу, как я это буду делать. Открываю любой браузер. Я открываю Яндекс браузер. Так. В адресной строке прописываем http 192.168.0.1. Выполняю перейти. Вот у нас высветилась такая необходимая авторизация. Для того, чтобы зайти в меню инженерного роутера TP-Link VR841N, я сейчас веду имя пользователя и пароль. Они обычно стандартные. Они ну, У меня админ, я ничего не менял. Можно потом, если вы хотите, пароль можно поменять. Так, админ прописал. Пароль, то же самое админ. Выполняю вход, выполнил вход, Все, я теперь нахожусь в инженерном меню роутера TP-Link, ну, высвечивается моя информация, как у меня, видите, у меня тут и маки, и статический IP, маска под сети, я покажу, как вы можете настроить его, если у вас еще роутер не подключен к сети. Выбираем «Быстрая настройка», выбрали, Так, нажимаем «Далее». Необходимо выбрать IP-адрес. У меня оператор Trialan, у него статический IP-адрес, поэтому я выбираю «Статический IP». Выбираю «Далее». Вот, нам надо прописать теперь IP-адрес, маска под сети основной шлюз, первичный DNS и вторичный днс эти данные вы можете узнать у оператора сети все прописываете свои свои данные нажимаете далее так выбираем имя беспроводной сети ну это моя сеть вы как хотите так и называете режим смешанный ширина канала авто авто максимальная скорость передачи 300 мегабит Защита беспроводного режима, рекомендуемая. И выбираем пароль для нашей сети. Для того, чтобы ну, кто-то просто так не воспользовался. Нажимаем далее. Поздравляем, это устройство теперь подключает вас к интернету. Для более... Но в случае нажмите другие пункты меню. Все, закончить. И надо настроить беспроводной режим. Беспроводной режим имя сети есть. Это смешанный, смешанный. Все. Все у нас есть. Все подключено. Нажимаем «Сохранить». Все. Наш, наш Wi-Fi роутер настроен. Беспроводной режим настроен. Все включено. Выходим с инженерного меню. Закрываю эту вкладку и пытаюсь теперь в интернет. Ну, я зайду на сайт Яндекс. Раз. Все работает. На этом у меня все. Кому понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем до свидания.